Настоящий мужчина не ждет 8 марта, чтобы сделать женщине подарок. Сегодня мы поговорим о красоте. Не только о моей, мы поговорим о женской красоте и привлекательности, которая радует нас всех и меня в том числе. Вы знаете, на что способны женщины, чтобы оставаться красивой как можно дольше? Они тратятся на водную одежду, покупают дорогую косметику, морят себя голодом, изнуряют себя в спортзалах, позволяют вырывать себе с корнем волосы в самых интимных местах. А это больно. А есть такие, которые ставят себе уколы в лицо, в губы и все это для того, чтобы том вот мужчине, которому они понравились, сказать нет. Ну а как она ему скажет да? Чтобы после всех этих истязаний и трат ему досталось все за даром? Фигушки, он должен помучиться сначала. И женщины в этом очень изобретательны. Но я не об отношениях, я о красоте. Знаете, сколько стоит омоложение лица гиалуроновой кислотой? Один укол – 50 евро, чтобы сохранить молодость на довольно короткий срок. А крем с гиалуроновой кислотой, которого хватает на более длительный срок при ежедневном использовании, стоит всего 22,50. Причем крем – это не больно. Это намного эффективнее, чем ставить уколы в лицо. И хватает на дольше. Но самое главное, это здоровая процедура, в отличие от уколов и макияжа. Так вот лайфхака вам от специалиста. Хотите, чтобы девушка сказала вам «да»? Это вопрос к настоящему мужчине. Сделайте ей такой подарок, и она вас не забудет никогда. Всех забудет, а вас будет помнить. У меня был один знакомый во Львове, так он дарил девушке джинсы. Ну, не сейчас, разумеется, это было в 80-х годах, когда джинсы были в очень большом дефиците, их в магазине не было, можно купить только на базаре и за очень большие деньги. И то не на любом базаре, в Львове. Там был такой подпольный рынок, Краковский базар, который знал весь Советский Союз. Но он почему-то считался подпольным. Так вот, он приводил туда девочку говорил, выбирай себе джинсы, и покупал ей джинсы за сумасшедшие деньги. За 100, за 200, за 300 рублей. Это при средней зарплате, Тогда, ну где-то 120 рублей. Вот представьте себе сейчас, сколько вы зарабатываете, допустим, 2000 в месяц, да? Подарили бы женщине, девушке э, подарок за 6000 евро? Вы думаете, а он сумасшедший? Нет, он был очень прагматичный. А я его спрашивал, говорю, ну ты подарил и ты ж не ненадолго. Он говорит, а я потом заберу. Так вот, девочки, не верьте людям, которые дарят вам очень дорогие подарки. Либо платить за это придется, либо заберет. <правильно> Проверено. А вот такой подарок, если вам подарит парень, это значит, он любит вас на самом деле. Он хочет, чтобы вы не мучили себя уколами и макияжем, а были молоды и красивы, без жертв. Заказать такой крем можно по этой ссылке. Получить вы его получите у себя в городе, где бы вы ни заказали. И оплата будет на месте. Ссылку вы найдете также под видео, так что удачи вам, мужчины, и будьте любимы. С вами был Александр Волин. Крем содержит активный кремнезем, превосходящий по своим свойствам содержащие компоненты любой другой косметики, существующих сегодня в мире. В состав крема входит новейший антиоксидант, непосредственно уничтожающий свободные радикалы и преобразующий их в воду коллоидные частицы серебра активно борются с патогенной флорой. Основной компонент – гиалуроновая кислота, хондроэтин, катализаторы синтеза коллагена, а также микроэлементы и этамины, необходимые для восстановления внеклеточного матрикса дермы и подкожной клетчатки. Благодаря своей уникальной запатентованной формуле, крем запускает процессы восстановления внеклеточного матрикса дермы изнутри, создает условия для улучшения питания клеток кожи всеми необходимыми веществами для восстановления и сохранения ее молодости и красоты. Иксиланс активно борется с видимыми признаками старения, сокращает морщины, моделирует контуры лица и повышает упругость кожи. Цвет кожи улучшается, кожа становится более эластичной и гладкой. Вы это сможете заметить в течение первых же двух-трех дней использования. Заказывайте и будьте молоды и красивы!